Так, мне сказали нажать сюда. Ну? Слушай, а не хочешь пойти Не хотим. Негативно... Нож когда кончается? Вот сейчас кончается, 40 секунд. Ждём следующей ночи, пойдём в смоке, пока фарм до Рошана. Я сегодня не понимаю. Смок нажали, по-моему, на нажали, по-моему, смог на, ради, по на вот здесь. Хорошо. Я ну, просто... Скорее а... всего подбит. вид под... Скорее байт, это, наверное. Можно попробовать в адлоком, но это может быть байт. да да да Нет, смотри, не это не байт. Во! Хорошо начинает резаться по мне. Крепа брышок, правильно? Да, ну, сейчас я забавлю. Ночью я смогу нажать, через минуту где-то. Можно на Шанни принять? Лотару, Лотару, Лотару, типа. Давайте да, вот да, здесь да, на Шанни ставим и примем их, нет? Да-да, мне нравится эта идея. Поставь еще. Давайте, Русский стоишь здесь, ты здесь, я так не если что я нажму на Шанни сразу. Давай. Задись сверху, заходи скорее всего. Ну все. Вот тут все. Я сам эту я я тут. центр поставь. Я тут стою. Ну не стой, пожалуйста. Я назад. Пол мало бежен, да? На невей. Парни, я а вот тут сюда. Вот, папа, папа, налезьте, мы везде, А что он хочет забивать? Да вы его смотри. Смотри, смотрите, Можем? Смотри, Можно? Смотри. Смотри. Там будет только кинзавр. Аккуратно, аккуратно, давай. Хорошо, минус только Дал салф. Я пока позицию выбираю. У меня а есть, парни. сейчас скинут, сейчас кину. Хорошо. Тролля бью Я Финда, Финда, Финда, Старь, Финда. Ставлю. Убил Финда. финда. финда. Тролля. Барбаролка, вот. Ярик. Да да. Я убью, я убью его. Хорошо. Получайки дымуш, получайте дымуш. Все отлично. А, а можно сделать вот так? Вот так. О, не Чуха, не тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. <laughs> Мне нужно крутиться у меня пока боец. Я хочу сразу скинуть драку найти. Отпусти мид откуда иди. Я на земле пойди от низ или с базы как-то. Сейчас через базу. Значит, кто-нибудь должен низом заняться. Он тут тем, тем, тем, тем. Сбил, с этим молодым человеком. Ну, как-то все прижимать, просто... Ч ⁇ я Не, не, не, не, не, не, не, надо тогда не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, меня не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Андреа, давай вижу более-менее, что я там смотри. Я Дал пока 8? не могу прыгнуть. Блин, 8 когда? 8. Сейчас он забьет. Сейчас он Все, уходим. Стой, стой, стой, стой. Далько не отходим, просто тут стоим и все не дальше. Ну медведя нет, я не кстати. Можно на воролока прыгнуть, смотри? Я А мне один скилл дать. Стопь туда, стопь туда. Я тут можем, СФа СФа бил. Я а -а -а. встану, нормально, нормально, нормально. Помогу, помогу с Непом. Убил. И с этим. А, можно этого мне? Помогите. Пожалуйста. Добрый Хорошо! Масса! -а, -а, -а. Э -э. э -э -э -э. а ты! Я -э можешь -э -э. с тобой сразу! Красава! Красава, Красава Ваня. я, я, и я и отмажу! Я приехал! Нормально, сам... понятно. Вот так. Я вами горжусь.